Всем привет! Сегодня мы разберем песню Макса Коржа Малолетка. Как она играется в fingerstyle и какие аккорды и какой бой можно использовать. Четыре аккорда. Первый аккорд Т, второй аккорд F DS на втором ладу, третий аккорд БМ или ашемова HM его еще называют, и аккорд G. Перебор можно использовать вот такой вот. Сейчас я покажу, как играется припев в стиле лаунж джаз. Добро